Надо же иногда все-таки о народе подумать. Возможно, даже придется отслужить в армии сперва, а потом уже пойти в, в государственную. ГБ... ГБУВП. Федеральное, государственное, бюджетное, образовательное, учреждение высшего ВП. И это конец истории, да? Ничуть не бывало? Нет. Мы победили, ура. И враг бежит, бежит, И... бежит. Есть такой принцип. Никогда не признавать своих ошибок. Никогда. Бог высоко, царь далеко. Здесь я начальник. Что же дальше было? А дальше было следующее. Всю правду. Какое время подождать, правда, не уточнили. Разумное время. Я терпеливый. разумный срок. Дорогие друзья. Привет всем! Здравствуйте. Снимаемся в снегирях. Хочу представить Олега Дмитриевича Митрофанова. Приветствую. Здравствуйте. Олег написал мне письмо в какой-то момент, сказал Алексей, я знаю, вы не интересуетесь ЕГЭ и даже демонстративно им не интересуетесь, но у меня есть история, которая, возможно, вас заинтересует. И история эта меня заинтересовала. И я пригласил Олега сделать, значит, историю достоянием общественности. Связана она с некоторой задачей, которая давалась в ЕГЭ второго уровня, да? Это называется? Как? Нет, это обычно ЕГЭ профильный, профильный, уровень. Профильный уровень, да, да, да, да, да, профильный уровень. Ага. Вот. Ну не то чтобы она была очень красивая, но с ней вот связана эта история. Собственно, я даю слово Олегу и про задачу расскажешь, я буду иногда спрашивать, там переспрашивать что-то, вот. Ну, задача на самом деле для ЕГЭ абсолютно типовая, самая обычная. Я вот, правда, не знаю, Алексей Владимирович, стоит ли нам ее на самом деле так разбирать подробно, потому что, может быть, мы просто приложим э, не, саму, раз, саму раз... задачу и решение как-то... В... В качестве там Я думаю, или... что мы, мы разберем. Мы... Не, мы разберем. разберем, мы разберем да, разберем вкратце, а ну, остальное можно. будет подробнее. То есть, можно можно э, разобрать. Задача с параметром. Такая типичная штука, да. Я, меня самого там, даже PCS в 57 школе у нас была обычная алгебра, и на ней были такие задачи в большом угу. количестве. Вот. Ну что, зачитаешь, да, задачу? Так, надо сейчас тогда достать. Да. Это, это уже решение у нас. Сейчас, это уже решение, сейчас, да? Саму задачу. Вот. Значит, Задача у нас такая. Найдите все значения а. Это параметр, при каждом из которых наименьшее значение функции. И дальше функция идет. Да, что минимум. F, минимум функции f от x. Функция да. f от x у нас. Да, э, ну я, собственно, ее сразу запишу. Сразу. Да. а x что там минус. Минус а. Минус 1. Так. Плюс э, по модулю плюс по модулю, x квадрат минус 4x плюс 3, ага, меньше а, минус 2, вот этот минимум должен быть меньше, меньше чем минус 2, чем минус 2, угу. ну да, то есть натренированный глаз сразу видит, что это x минус 1 на x минус 3, это а на x-1, то есть я бы делал замену x' равно x-1 и работал дальше с ней. Но, возможно, это не обязательно, ну, да? Я такую замену не делал, я делал немножко по-другому. Во-первых, мы задачу переформулировали, то есть переформулировали таким образом, что если у нас наименьшее значение функции меньше минус 2, то это значит, что вот неравенство, вот берем с левой части, пишем всю эту функцию, и неравенство меньше минус 2 ну, имеет хотя бы одно решение. Yeah. такое неравенство. Да, да. Иногда бывает, что минимума не существует. Бывает. И тогда, э, ну как бы при таких а, если бы они существовали, такие а, что минимума не существует, могла бы быть ситуация, что минимума нет, а решение, э, что функция вот эта равна, там, минус 2 минус что-то, все равно есть. Но это не тот случай, в силу того, что квадратичная функция всегда обгоняет на, на да. у нас уходит она в небеса, и понятно, что минимум у нас есть. Да. Вот, собственно, это был момент, к которому пытались придраться, но ну, как мне показалось, и, наверное, и вроде бы кажется всем, что здесь очевидно существование наименьшего значения у данной функции. То есть это ну, тот момент, который, функция, который да. как мне показалось, не требует вообще никаких пояснений. То, что минимум этот есть. Это да, да, это либо квадратичная функция, либо э, изломанная модулем, э, что не меняет ситуацию нисколько. Да. Если у нас такая функция написана, очевидно, что минимум существует. И поэтому задача действительно эквивалент тому, чтобы искать, когда есть решение меньше минус 2. Когда да. есть решение неравенства. То есть, соответственно, мы переписываем всю функцию в левую часть неравенства минус 2. Дальше... Дальше мы немножко. я его... Ну, можно описываю. вот этот рисунок нарисовать просто, да? Ну, Прямо, наверное, лучше, наверное, переписать. Потому что потом мы вводим две новые функции, графики которых строим. Да. Значит. А... Вот, вот это вот. Мы перешли к этому. Ну, да. То есть переписывается. Так, наверное, черный, да, лучше будет писать. Так. Переписываем, да. А x минус а минус 1 плюс, плюс 1 да потому что минус 2 пошли туда а вот должно быть просто меньше чем вот эта вот модуль со знаком минус ну да теперь мы что рисуем эту и эту правильно я бы теперь решал мы графически просто, естественно да графически тоже, да? переходим рисуем эту это и 1 эту. плюс а на x минус 1 да это дает нам понимание что происходит происходит значит у нас происходит такой график, да, и точка 1,1, которая всегда ловится в любом при любом а будет точка 1,1 и вокруг нее дальше будет вращаться при разных значениях а, да, вращается. Ну вообще я вообще тогда я всегда такие вещи решаю а, с помощью графики. То есть, рисуешь, да, рисуешь, вот они все, вот пучок функций, которые задаются вот такой формулой при скользящем а это вот такой вот, такой, ну, как бы, в проективном смысле слова «все», включая вертикальную, в обычном вещественном смысле слова вертикальная исключается, потому что она достигается при равной бесконечности. Вот. Да, ну и остается это, которая, значит, перевернутый модуль. Ну, да, тут никакого труда нет его нарисовать, мы просто, значит, тут где-то будет у нас тоже один, да, будет. А, значит, один и три будут точки... Значит, если это 1.1, значит, вот эта точка и вот эта точка нас интересуют. Я бы нарисовал вот так, но нужно э, вот так. Ну и теперь на этом рисунке все ингредиенты есть, да? Для того, чтобы да. получить результат. Итого, когда у нас вот так проведена прямая или как-то вот так проведена прямая, то это всегда над вот этой функцией. Синяя функция всегда над красной. И не бывает ситуации, когда вот это происходит. А бывает она, когда вот строго ниже вот этой, ну и ясно, что для тех, которые не строго выше вот этого значения критического, не будет решения у этого уравнения. И для тех, которые не строго выше такого вот тут где-то касание есть вот ну, понятно что каждый школьник нормально быстро найдет эту точку касания вот но ну и э, вот для этих и вот сюда нет решения и сюда нет решения а для всех между ними есть теперь значит э, интересный момент что между ними это на самом деле означает меньше 1 второй вот минус, минус, минус. меньше минус нет, 1 второй да вот это вот минус 1 вторая и дальше, когда мы уменьшаем, дальше она вот сюда идет. Дальше минус бесконечность как бы переходится из плюс бесконечности вплоть до вот этого вот значения, которое оно вычисляется, да, оно. Четырем, да, равно? Четырем. То есть вот ключевые моменты. И в проективной геометрии я бы написал, что все значения, начиная от. Минус 1 второй минус бесконечности а от нее к минус бесконечности и вниз до 4. Но в школе этот ответ не поймут, поэтому надо написать два интервала от минус бесконечности до минус 1 второй. И от 4 до плюс бесконечности. И это будет правильный ответ. Теперь что было дальше? А дальше было самое интересное, потому что на самом деле задача, она для школьников, которые к ЕГЭ готовятся серьезно и решают задачи с параметрами, она действительно не представляет никакой сложности, она абсолютно шаблонная и куча похожих задач, они разобраны на большинстве ресурсов для подготовки к ЕГЭ и в большинстве литературы подготовки к ЕГЭ. А Олег как раз занимается подготовкой и... Видимо, собака съела уже давно, О, да, на этом? Я бы да, был, да, кажется, это. здесь производную брал. но ну, Можно через квадратный интершлен, да, его? Это уже, ну, да, это уже так детали. Ага. Значит, что получилось дальше? Вообще, задача с параметрами оценивается максимум в 4 первичных балла, из которых я получил за эту задачу ровно один один Только, наверное, за правильный ответ. Только, наверное, за правильный ответ. О, туда угадать? Я... Правильный я... Ответ? <смех> <смех> <смех> я прочитал uh, условия свое, когда получил uh, результат, то вот есть увидел, как оценили эксперты, я прочитал свою задачу раз в 10, наверное. Но ну, так иногда бывает, что смотришь то, что ты написал, и не видишь ошибки uh, по 10 раз подряд. Поэтому я в первую очередь отправил эту задачу с решением коллеги, который тоже репетитор. И некоторым коллегам, скажем так, я отправил. Первый из них это был Владислав Аркадьевич, ему большой привет. Он посмотрел, говорит, ну решение я посмотрю чуть позже подробно, я сейчас как бы а ему скажу. А фамилия сказали. Владислав Аркадьевич? Вуль. Владислав, Владислав Аркадьевич. Я даже не знаком с этого. Ну, да, я не могу быть знаком с вами с страной. вы ему книжку подписали, Рожан. О, о, о. Которую я ему передам. Да, одностороннее знакомство же есть. Вот. Он посмотрел тоже сначала мельком. Говорит, ну ответ точно правильный. А вот дальше тонкость я еще посмотрю. Посмотрев более внимательно, сказал, что решение в принципе все хорошее, опрятное, аккуратное, красивое. И любой школьник должен получать за такой максимальный балл. Ну то есть справедливости ради не доказано только то, что минимум есть, Ну, по сути, да? То есть за школьник не требует функций такого вида. Но придирались эксперты с другому. С другом, а с другому. То есть о том, как проходила апелляция по данной задаче, а я подал апелляцию, это вообще отдельный разговор. Я думаю, что подробности, кому надо, может изучить, потому что есть аудиофайл. Полная процедуры апелляции, там 20 минут. А он ну, выложен в интернет, да? Он выложен в интернет. А, но мы дадим ссылку просто. просто ссылку дадим. Да, для тех, совсем. кому интересно, ссылку, вообще мы на все дадим ссылки. Я так думаю. Вот. -гы. Э -гы. Э -гы. Мнение, э скажем так, всех практически математиков, которым я отправил материалы, по апелляции это эксперты несли ерунду. Да? То есть это так вот э, обобщенно. Да? Кто-то выражался более эмоционально, кто-то менее. Вот. Но э, поскольку. Сначала я от одного услышал, что все нормально, надо полный балл. От другого. Выложил на форуме. На форуме у нас есть такой репетиторский форум внутренний. Для того, чтобы больше народу... Посма... Нет, нет, это как бы... Это не... общая, да? Есть ресурс, я не, не думаю, что надо его рекламировать, но есть ресурс э, довольно репетиторский масштабный. Форум, да? Нет, есть ресурс, где по подбору репетиторов. И там есть форум, то есть там у нас между собой, мы общаемся. Целая О, пустяна, да? да? Там на разные темы. Вот, выложил на этом форуме, и, собственно, задачу вдоль и поперек разобрали целая куча математиков, более профессиональных, чем я, потому что я вообще не являюсь профессиональным математиком, я имею инженерное образование, и преподавателем, кстати, тоже не являюсь по образованию, что не мешает детьми заниматься математикой, все равно, потому что это дело любительное нравится, но неважно. Просто я как бы, до конца всегда во всем сомневаюсь. Поэтому думаю, ну, может быть, что-то все-таки действительно как бы не так. Кто-то, может быть, эксперт какой-то выразится, который сидит в этой экспертной комиссии, похожий Эксперт выразил. Вот. Первым у нас выразился очень ярко на форуме Константин Юрьевич. Он является... Как его мнение? Вавров. Лавров. Да, он является экспертом в Санкт-Петербурге, uh -huh. в такой же конфликтной комиссии, то есть, которые принимают апеллянтов, проверяют задачи ЕГЭ, он является старшим экспертом, то есть, там есть у них какая-то градация, вот. и он сказал, что решение полностью верное, заслуживает максимального балла. Собственно, это придало больше уверенности для того, чтобы <laughs> качать дальше. Дальше я написал, сначала опять же обратился всем, кого я знаю, вам написал первое письмо, Дмитрию Гущину написал письмо, Александру Варину написал письмо. Иван... Я, кстати, вначале отмахнулся, а потом я посмотрел, какой объем борьбы был выполнен на этом пути. решил, что это достойно внимания, да? Второе письмо откликнули. В общем, все, кого я считал, кого я знал по Ютубу, например. Довольно следующими по ЕГЭ, по математике, я попытался обратиться в какой-то форме и мне довольно быстро ответил и Ларин, и Гущин, они тоже меня поддержали, то есть сказали, что здесь надо отстаивать, Фонова. отстаивать Фонова. надо отстаивать и собственно тогда уже было принято решение идти до конца. Потому что если бы такой поддержки не было, наверное, я бы оставил эту байку так вот, для себя посмеяться там, с кем-нибудь, поговорить, что вот решил задачу правильно, поставили один балл на апелляции. Не ну, а, вот я хочу отметить, вот, так сказать, очень важную вещь, что такие вещи никогда нельзя оставлять, потому что это означает, что через год та же комиссия ровно так же будет проверять следующее. <губить> И даже более убежденно, потому что ничего не, как это сказать... Если ты выигрываешь, ты наглеешь. Ну, Но есть, да, такой принцип, и да? есть такой принцип, да? Ты выиграл, ты наглеешь, ты еще более категорично будешь проверять. То есть, как бы, вот такие, я же хочу сказать, такие вещи надо доводить до конца. У тебя правильное решение, ты получил один балл, иди всей дорогой. Ты потрачу на это, ты потратил на это два месяца. Собственно, это очень уважительно. Собственно, вот все и началось. Я запасался отзывами, то есть просил отзывы, рецензии на данное решение от профессиональных математиков. Отзывов мне прислали целую пачку для того, чтобы, ну, если произойдет какая-то комиссия главнее дальше, чтобы я пришел не только со своей убежденностью, что я прав, а еще и подкрепленно документально с отзывами действительно квалифицированных людей, здесь их нет, отзывов. Да, отзывов. Вот здесь уже некоторые, да, элементы, Здесь решения, да? Нет, нет, нет. Здесь, здесь, здесь, здесь другое. Соответственно, надо было писать какие-то жалобные письма, да? Вот. Мы написали несколько писем Мне очень помогал в этом высшем э, Дмитрий То есть о том, как грамотно составить История борьбы, Это Транология. Это я для себя делал шпаргалку, чтобы, <свы> чтобы понять Что есть, в какой день какой, произошло Потому да. что уже даже несмотря на то, Класс. что вся эта история со мной произошла Уже некоторые моменты из памяти они как-то вырываются Вот, э, написали мы сначала первоначально четыре письма э, В Смоленский департамент образования В ФИПИ в министерство э -э, просвещения федеральный институт педагогических измерений так кажется ну в общем тот институт который занимается разработкой кимов вот этих заданий ЕГЭ Расшифруй ким контрольно измерительные я человек с другой планеты контрольно измерительные материалы это сами задачи ЕГЭ я даже только что узнал что работаю в ФГОУВП ГБ... ГБУВП Федеральное, государственное, бюджетное, образовательное учреждение высшего ВП Я что-то опять перепутал ВПО, высшего... наверное? Высшего профессионального образования? Или... Может быть Или просто высшего образования Нет, не выучил, двоечник Я не знаю, где я работаю Моя трудовая книжка лежит в ВУЗе, который я знаю только как Адыгейский государственный университет. Я не могу выговорить его полное название. О, продолжим, да. Написали все эти письма, ну и, собственно, оставалось ждать ответ. Потому что, как мне Дмитрий Дмитриевич сказал, что э, существует такая процедура, Рособорнадзор может создать какую-то главную комиссию федеральную и перепроверить работу. Хотя делает это он довольно редко. В исключительных случаях каких-то, то есть надо. Ага. Но надо все равно пытаться туда пробиться. Вот, от ФИПИ пришел ответ сразу, мы этим не занимаемся. От Рособронадзора сначала пришел ответ, что ваше дело мы передаем в Смоленский департамент образования. То есть даже же, откуда оно пришло? Ну, по сути, да. Смоленский департамент сначала никак не ответил. А Министерство просвещения переслало в Рособронадзор. И вот по тому письму, которое переслало в Рособорнадзор Министерство просвещения, Рособорнадзор уже среагировал. Они создали... А, -а, -а. Они созда... <клев <projet> <клев> о, как надо действовать, оказывается. <клев: скрек> да. пусть, как то бы, такой бы, кривой, но... <смело> <клев> <Yi> <replace> Remember, <if> министерство... Рособорнадзор создал федеральную комиссию. Я думаю, там более грамотные математики, чем в региональных комиссиях. Хотя... Ну, хочется, по крайней мере, в это верить, что в главном государственном органе, который да. контролирует всякие нарушения в сфере образования там сидят люди компетентные. Вот. Рособрандавру создал такую комиссию, перепроверили работу и оценили ее в максимальный балл. Так, о чем мне Отлично. пришло письмо. И это конец истории, да? Ничуть не бывало? Нет. Это не да, конец истории. Это все интереснее. Как, То есть когда, я, когда я получил письмо собрание, да, получил письмо. Естественно, я обрадовался, думал, ну все, история закончена 15 мая они отправили, 17 мая я ее получил, это письмо По электронной почте вот. Вот. Уже обрадовался, выложил на форум Уважаемые коллеги, мы победили, ура И враг бежит, бежит, бежит И оставались какие-то формальности То есть региональная комиссия должна была просто получить эту бумагу куда-то, внести в базу, все поменять И все, дело закрыто но не тут-то было. Потому что ровно тоже 15 мая Смоленский департамент свое письмо синхронно отправил. То есть они как бы, наверное, не знали, что они синхронно. Думаю, что это будет совпадение. О том, что они ничего перепроверять не будут. Все было действие экспертов Верная конфликтная комиссия прошла в штатном режиме. Вот. И успокойся. Если... Есть такой принцип. Никогда не признавай своих ошибок. Никогда. Потому что. Вот для чиновника, очевидно, если его ошибку, ну, как бы, придется признать ему свою ошибку, да, то под ним подшатнется стул. Накрянется. Понимаешь, да? А новый стул где есть? Еще поищи где-нибудь. Так что, да, я их, кажется, сказать, я их понимаю, как мы их понимаем, но просить не можем, да. Понятно, да. Поскольку я получил два абсолютно противоречивых друг другу письма, Возникло Прекрасно, желание да. разобраться, а, а что, чему же верить и, и что дальше последует. Поэтому я записался на прием к заместителю начальника Смоленского департамента образования. На официальный прием то есть пришел с обращением вежливым, что так и так, вот, получив рекомендацию Рособорнадзора об благотворении своей жалобы положительном удовлетворении, что баллы надо повысить. Прошу вас как бы сказать, когда это будет сделано. То есть, ну, когда я увижу эти изменения там на портале информационном ЕГЭ, где вот, все проверяют свои оценки. Или заявите, что Смоленская комиссия важнее Рособнадзор, да, а, В устной, в устной да? беседе, собственно, мне примерно так и заявили, но не совсем так. Тоже очень вежливо сказали, да, мы получили рекомендацию Рособронадзора, но. Мы создали свою комиссию, окончательно утверждает все региональная комиссия все равно. И мы очень долго совещались, но решили, что останемся при своем. То есть оставим свое мнение. Как бы Для меня было удивительно, я говорю, э, подождите, ну как бы Рособорнадзор, ведь говорит, что надо повысить. Ну да, но мы как бы имеем право с ними согласиться. Бог высоко. Царь далеко. Здесь я начальник. Вот, поэтому оставалось. Э, ну, спокойно да. пойти домой Понятно. и писать новые жалобы. И писать, да, и на этот раз ты уже я получил да. письмо, да, и в него вник. Но э, что же дальше было? А дальше было следующее. Написав новые жалобы, опять же, я написал в Министерство просвещения в Рособорнадзор о том, что региональная комиссия игнорирует э, решение Рособорнадзора, не прислушивается, прошу навести порядок, разобраться, ну очень вежливо, культурно, как бы тексты писем мы все можем оставить, они у меня все есть в электронном виде, то есть, и вообще они уже есть в открытом доступе в сети, так что любой шлащий может это все, наверное, прочитать, вот, а 29 мая происходит ключевой момент, наверное, ключевое событие в этой истории, Дмитрий Гущин на своей страничке ВКонтакте публикует эту историю, где он рассказывает вкратце о том, что происходило. Он с самого начала был в курсе, он мне очень сильно помогал, собственно, действовать с этими инстанциями, куда написать, uh -huh, как написать, uh -huh. то есть как действовать, подсказывал. Вот. И 29 мая еще был, кстати, и сам экзамен для школьников. Я писал 29 марта, это досрочная волна. Месяца, досрочная, да? досрочная а, волна. Был, был главный, да? Uh -huh, uh -huh. Вот. И, собственно, в сети началось обсуждение уже более активное, потому что это был не просто закрытый репетиторский форум, а сеть ВКонтакте. Ну да, у школьника, я хочу сказать, у школьника двух месяцев нет. Я просто чуть позже скажу, как могло быть идеально, если бы все прошло. Если бы все прошло хорошо, то у школьника время есть. Мы, я как бы, вот. Но у меня немножко по-другому все прошло. Значит, и вдруг внезапно, через неделю после этой публикации, 5 июня, я получаю новое письмо, уже письменное от Смоленского департамента. Тогда мне устно сказали, что мы как бы не принимаем позицию Рособорнадзора, и, к сожалению, подкрепить нечем, кроме моих слов. А вот они ответили, что так и так. Мы согласны с решением Рособрнадзора. В общих чертах. Там, конечно, опять же текст письма он есть в интернете. Вот мы отменяем свои результаты, да, и утверждаем. То есть, собственно, победа. Собственно, это было, наверное, победа, можно было так считать. И опять же оставались формальности, то есть, чтобы внесли в базу. Ну да. И я это увидел. это увидел на портале. Ну, понятно, что это какое-то время занимает, поэтому я не ожидал на следующий день изменений. Я думаю, ну недельку надо подождать. Там, пока база обновится, пока там в конце концов письмо дойдет ну, до нужного так. человека, ответственного, который это все сделает. Прошла неделя, изменений нет. Mm -hmm. Я позвонил, спросил, что же там такое... Говорит, мы просто, просто, просто мало просто, ждать. Просто, да, да, просто, да, просто мало ждать. Это как раз я понимаю. Там, а, ну хорошо, я подождал вторую да. неделю. Изменений нет. Третью неделю я уже ждать не захотел, я пошел на прием к директору регионального центра оценки качества образования. Это тот орган, который, собственно, и вносит все эти изменения, так. то есть занимается такой технической работой. Так. И он мне сказал, что вы поймите, за портал отвечаем не мы. Мы со своей стороны сделали уже все, мы все внесли согласно протоколам, поэтому вы просто подождите. Я позвонил в Рособранадзор, и мне сказали, что действительно надо подождать. То есть они подтвердили, То есть директор, естественно, как бы сказал всю правду. А какое время подождать, правда, не уточнили. Но я, разумное, я терпелив... разумное время. Я терпеливый. Разумный срок. Да. Разумный срок. Значит, как мне объяснили, да. что а, это, кстати, очень важно, наверное, будет кстати, для всех выпускников, то информационный портал, на котором они заходят, смотрят свои оценки, и база, из которой ВУЗ берет их оценки, это немножко две разные системы. И поэтому там данные могут быть не синхронизированы какое-то время. То есть ВУЗ берет из одной базы, а портал он тоже берет оттуда, но, но, но может важно. быть чуть позже. Это очень важно. Да. То есть, если, значит, если, то есть, школьник, если вот есть исправление, если он что-то добился на апелляции, то куда он вносит? Я не помню название, но в какую-то единую систему. Вообще в, да, в это надо вникнуть, да, школьники, в это надо вникнуть. И вуз делает запрос к той системе, он да. не, не, не делает запрос к порталу. Сейчас где? я обращаюсь к школьникам, которые э, не поступили по призеру в сервисе, и которым пришлось с ЕГЭ мучиться. Я редко и обычно вижу. у меня большинство роликов, да, оно даже не олимпиадное, а прям совсем настоящая математика. Но надо же иногда все-таки о народе подумать. И вот если вдруг вы не смогли по сервису поступить, по призеру в сервиса, то имейте вот это все в виду, то, что говорит Олег. Всего можно добиться, но надо знать, где именно, и что, и как, и в какой последовательности. Да, каких совета ты дашь? Ну, Школьника. Давайте до разговорим. Да, давай, да, потому что история закончилась все-таки финал победа. Финал победа. На это потребовалось еще три недели. Вот после последнего письма департамента. Два дня назад, когда я уже ехал в Москву. Ну, я ехал, собственно, не только к Алексею Владимировичу в гости. А я пригласил, говорю, запишем ролик на канал про эту супер историю, да? Вот, для поднятия общего духа, да, ну, конечно, то, что два с половиной месяца пришлось драться. Это не способствует поднятию духа, но то, что победили, способствует. Вот. Да. Вот, и в дороге я проверял через телефон, опять заходил на этот портал, и все, изменения есть. Изменения есть да, то есть да. на этом можно ставить окончательную точку, то есть у меня это заняло три месяца. Три месяца, да. Как могло бы быть идеально? Я вот специально по датам себе шпаргалку сделал. И прямо по датам озвучу. Значит, 29 марта сам экзамен был. Соответственно, у школьников 29 мая в этом году был просто, что они могут просто на два месяца все сдвигать. Да. Ровно на два месяца. Ровно на два месяца. Значит, 16 апреля была сама апелляция. Это нормально через две недели. 16 июня, выхода. да. пока да. результаты обработают, пока... Значит... 19 апреля я обратился с жалобами во все эти инстанции. Это значит, если вас не удовлетворили, если апелляция не принята, если ваша комиссия да. еще более упрямая, пишите в Рособрнадзор в да, с 19 июня писать, да? Ну грубо э, получается, говоря. Получается. Получается, так, получается, Так, да, но ну это уже на будущее, но все равно, да. Э, и значит 15 15, это мая, мая, да, это 15 мая, 15 мая, э, пишет письмо, что они перепроверили и решили повысить. С этого момента уже можно это письмо отправлять в ВУЗы? С этого момента, после того, как это письмо было получено, я думаю, что на формальную процедуру утверждения местной комиссии надо еще где-то ну, неделю, допустим. Да. Да. Итого получается меньше двух месяцев. То есть э, где-то 20 числа июля... Да... У нас получается, уже должно быть, если бы история закончилась моя, вот да. сразу хорошо. Да то это было бы 20 июля для школьника. Это еще успешно, да, можно подать? Да, а там первая волна, по-моему, 1 августа, первая волна зачислилась. А, все понятно. То есть, то есть успевают. Если, если история заканчивается хорошо, то школьник успевает, несмотря на всю эту нервотрепку. Да, все понятно. И еще мы должны выкинуть э, то, что у меня это было в мае, а в мае 10 дней, сами понимаете, они Сам из понимаю. жизни чиновников, Да, хорошо, просто... да, минус 10 дней. ну что... в июне тоже 5 есть. Ну, хорошо, да, я понял. Школьники, вы слышали все? Все понятно? Понятно, что делать, если вас плохо оценили? Есть шанс, есть возможность бороться, есть идти возможность. до конца, да, и побеждать. И даже если не получается, можно потом идти в суд, но тогда это уже только на следующий год да, понятно, результаты да, можно понятно. идти как-то куда-то предъявлять. Потому что даже если суд после этого закончится в вашу пользу, это уже точно не два ну, месяца, понятно, это да. гораздо да. больше. Возможно, даже придется отслужить в армии сперва а потом уже пойти в ВУЗ. Но ну, нужно, нужно все поступать. истории доводить до конца, вот это вот, да. Это, это некий, как бы, вот если вы начали... Не, не, не отставайте, вообще вот, вот Олег этот супер пример, вот взял и вот дошел. Хотя Олегу никуда не надо поступать. Он Нет, Это дело больше не для себя, ну, а для того, да. чтобы довести дело. дело до конца и все. Получить Здесь профессиональный опыт какой-то, чтобы, если да. такое потребуется для ученика, я уже знал последовательность действий Ну круто, вообще очень круто Спасибо огромное, Олег Вам спасибо, что пригласили